Вопрос такой. Сегодня 7 ноября, прошло 4 ноября. Чем эти дни связаны между собой? Информагент «Ледаков». В сети есть, на ютубе посмотрите. Не знаешь. Сложно. Хорошо, скажу. 4 ноября кругом пишут о том, что это день освобождения от поляков в 1612 году. так? Вот. А по факту, исторически, поляков... Они, поляки, удалились из Кремля 7 ноября. Вот и все. То есть фактически, ну, вам в школах вешают лапшу на уши. Задача почему так, спрашивается? Очень просто. Задача политическая. Чтобы вы не знали свою историю. Чтобы вам политики врали, как хотят и сколько хотят. Буду ли я стрелять или не буду, да? Основная мысль в голове. Нет? Не буду. Ну и тогда не надо, да? Ладно. Ну, в принципе, начнем снова. 4 ноября. Официальная версия на сегодняшний день того, что поляки покинули в 1612 году Москву. Вот. Но если мы берем, и копаем, так сказать, не то что там в архивах или еще что-либо. Тот же самый Константин Аксаков, это публицист, который тогда ну, всякие статьи писал, вот, он написал драму. В 1848 году она была опубликована. Название освобождения Москвы. Так вот там стоит дата о том, что последний день всех событий 25 октября. 25 октября в переводе на новое исчисление, как раз 7 ноября. Почему так? Не знаешь. Скажи. Нет, не знаю. Во. А то мог посчитать, что я вроде сам с собой разговариваю. Вот. Так почему так? Это все произошло и изменилось, собственно говоря. вот там в 90-е годы, когда голову ломали и думали, как бы нас отучить от советского прошлого. Так вот, 7 ноября, какой то день? Не знаешь. значит, День Великой Октябрьской социалистической революции. Угу. То есть тогда, когда э, класс буржуазии отодвинули, и к власти пришел класс пролетариата. Угу. Вот, то есть, в принципе, да, рабочие, которые поняли о том, что они сами должны управлять страной, сами должны управлять производством, ну, всем. Вот они а какие-то там толстопузы, которые, собственно говоря, себе загребают денежки. Вот, вот это вот как раз и современным политикам и тогдашним и сегодняшним это сегодня не нравится. Поэтому вам про это ни в школах, ни в институтах рассказывать особо не будут. Или если и будут рассказывать, то с определенной трактовкой. Вот это диктатура и все. Да, это была диктатура пролетариата, но перед этим была диктатура буржуазии весь предыдущий период и сейчас. В стране у нас фактически тоже диктатура буржуазии если коротко вот так надеюсь я понятно объяснил, да? ну запомнилась не запомнился, неважно да? а я? запомнилась историю. вот я извиняюсь добрый день информации ледокол можно вопрос задать сегодня 7 ноября прошло 4 ноября чем эти дни между собой связаны Сегодня восьмое, вроде. День народного День народного единства, помню. А в основе дня народного единства что лежит? Скрепление всех народов. Не, Ну, там говорят Защита о том, что... от Польши? Да, чуть-чуть ну, сюда. От поляков. Ну, как говорят, что 4 ноября победили поляков под Москвой. Вот. Вот. Но если мы берем, э, так сказать, источники, то мы увидим о том, что... Например, у публициста Константина Оксаков в 1848 году, который опубликовал, но ну, напечатали драму «Освобождение Москвы», мы видим о том, что там события заканчиваются 25 октября. 25 октября – это 7 ноября по современному стилю. То есть почему не говорят о том, что 7 ноября, а 4? Как думаете? Ну, по старому, наверное, календарю судят. Ну, 7 ноября или 4 ноября и 25 ноября. Или на три дня отодвинуть еще. Да? 22-е. Не представляю. Вот. Ну тогда ответ здесь простой. Вопрос политики. Дело в том, что 7 ноября, это что произошло? Великая Октябрьская социалистическая революция. И чтобы, как говорится, молодое поколение этого не знало, не помнило, забывало. Вот. Для этого сделать. То есть задача политиков была в 90-е годы. Отодвинуть все эти дни и стереть. А для чего? Для того, чтобы современные политики могли какую угодно лапшу на уши вешать населению. Если коротко, так. Спасибо за посвящение. Спасибо Если интересно, то информагентство «Ледокол», на ютубе мы есть. Вот на, Найдете, там площадка на, по дискорду у нас тоже там прописана. Можете заходить. В принципе, там, ребят, ну, почти всегда себя. Хорошо, спасибо Хорошо. большое. Заходите. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Сегодня 7 ноября, был 4 ноября. Никак не хотите. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Я извиняюсь, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Годится? Хорошо. Информагентство Ледокол. Вопрос, в принципе, простой. Чем связаны 4 ноября и 7 ноября? Не знаю. Не знаю. Так, понял. Ну, смотри, 4 ноября, сейчас кругом говорят о том, что 4 ноября поляки были разгромлены под Москвой. Угу. Работа, понял. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Ой, нет, нет. нам некуда. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Нет, ничего. Хорошо. Взаимно. Добрый день, информагентство Ледокол вопрос можешь задать? Еще? Вопрос задать можно? Какой? Ну, смотрите, сегодня 7 ноября, ага. прошло 4 ноября. Чем эти дни связаны? Снимать можно, нет? Да не, не надо. Ну, я только ноги снимаю. Не надо, не надо.